Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие родственные души, дорогие импульсанты, дорогие братья и сестры. С вами Голтис или Владимир Вукста. И я бы хотел представить вам тренера Академии Голтиса по методике Следующий импульс» Катюша. И мы вместе хотим пригласить вас на благотворительную акцию, которая состоится 28 марта. И, Катюшка, расскажи так вкратце, что это за акция, что там люди увидят, и ради чего мы это делаем. Как все, кто уже знаком с импульсом, знают, что вся система, исцеляющий импульс, строится на философии открытого сердца. Кто не знаком с этим, сможет познакомиться 28 марта в 7 часов вечера на благотворительной лекции. Мы хотим все это провести с целью помочь онкобольным деткам. Все вырученные средства пойдут именно в фонд «Таблеточки.орг». Также, кто с ним не знаком, можете посмотреть, ознакомиться. Будет вопросы и ответы, будет много хороших, теплых, добрых слов от Гоутиса а лекции «Открытого сердца». И творческий вечер, на котором Гоутис поет русинские песни, а также мы поделимся песнями собственного исполнения. Вот такой творческий вечер Академии Готиса, на котором мы очень рады будем видеть каждого из вас. Также можно будет присоединиться к онлайн-трансляции, перечислить ту сумму денег, которая для вас является возможной, доступной в этот момент. Все подробности читайте на сайте gotisacademy.com в разделе «Семинары». Приходите, ждем вас, каждого из вас. Приводите друзей, приглашайте близких. До встречи! До встречи!